Казанского университета встретила гостья, чей вклад в науку известен всему миру. Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Известный космонавт посетил Казанский университет, чтобы принять участие в научном симпозиуме «Исследование Луны и космическое технологическое наследие». Но перед началом мероприятия с большим интересом изучил обсерваторию КФУ, словно заново открывая для себя все величие древнейшей науки астрономии. У меня одна из любимых икон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 От чуткого взора Алексея Леонова не ускользнул и планетарий КФУ. Несмотря на то, что гость посетил его впервые, он отметил, что казанский планетарий собрал в себе лучший мировой опыт двух планетариев с разных точек мира, а также оставил напутствие современным студентам, от которых зависит будущее современной науки. С детства два капитана Каверина бороться искать, найти и не сдаваться.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 Кроме того, Алексей Леонов оставил предварительное согласие на присвоение планетарию Казанского университета его имени. Не исключено, что в скором времени территория обсерватории и планетария Казанского университета обретет новую роль. Центра развития и популяризации науки имени не только выдающегося ученого Василия Энгельгарда, но и героя эпохи космических путешествий Алексея Леонова. Аделия Мухаммедовична, Ленардо Влетьяров,